Сейчас поржем, господа бояре. Перечень антисемейных и антимужских петиций, созданной какими-то бабами на сайте Российской общественной инициативы. Инициатива 7184.9. Разрешить реализовывать единственное жилье по алиментам на содержание несовершеннолетних детей. То есть ну реально, чувак, ты пойдешь на, на теплотрассу, если у тебя нет работы, если ты заболел, сломался, потерял работу, закрыли твою атомную станцию, нигде больше тебе нельзя работать физиком-ядерщиком. В общем, предоставить возможность реализовать жилую собственность должника при долге по алиментам выше 300 тысяч рублей. Вот такие дела. Следующая не менее идиотская петиция. Получение задолженности алиментов, не дожидаясь пенсии должника. Бывший муж имеет задолженность больше одного миллиона рублей по алиментам. Дети уже совершеннолетние. Нафигаем эти алименты вопрос. Так как он не работает, приставы с него взять ничего не могут. Сказали, когда выйдет на пенсию, а это через 25 лет, вот тогда можете с него значит, потребоваться его официальной пенсии. Но я так понимаю, человек хакнул жизнь, где-то там работает э, с какой-то серой зарплатой, как-то колымит или самозанятым работает и ни черта не декларирует. Ну, в общем, вот такие дела. И пенсия-то у него будет маленькая по старости, если он никакого трудового стажа не заработал. Но даже вот на это они открывают свои рты, несмотря на то, что дети уже совершеннолетние. Интересно, то есть мужику 40, дети совершеннолетние, на пенсию ему через 25 лет. Он все свои обязательства, как бы можно сказать, выполнил, это дурында с ним развелась. В стиле я сама стала все это тащить на себе и теперь вот обижается, теперь хочет какую-то компенсацию. Тем не менее, вот э, петиция на Рое э, создана. Более того, дамочка, которая создала ее, переживает. А доживет ли он до этой пенсии неизвестно? Понимаете, она хочет этот лям. Доживет ли он до этой пенсии неизвестно? Получается, каждый должник в нашей стране может быть спокоен. Ну да, мне завтра тоже может кирпич на голову упасть, и как бы и все. И все, я никому ничего не должен. Прикиньте, да. Но занимать вот так денег, на следующий день помереть с долгами в 100-500 миллионов и предъявить-то некому, а вот надо. Как, как бы с него получить пока живой, пока завтра не наступило. Следующая, не менее зашкварная петиция. Изменение санкций статьи 157 УК РФ и внедрение юридической организации как представителя защиты законных прав и интересов взыскателя по алиментным ИП. В инициативе предлагается создать государственный орган в помощь взыскания взыскании алиментов э, по статье 157 УК РФ, а также ужесточить наказание для должников по алиментам. То есть, видите, бабы все работают, им все мало, им все мало, мало миллионных долгов. Долги-то от чего образуются? Если бы мужчина мог их выплатить, вот у вас есть сейчас в кармане лям, вот так вот, вынь да положь, там, какой-то бабе захотелось, вынь да положь лям, просто, вот, на, расстанься. Ты же работал, ты же зарабатывал, они вот э, все у вас хотят Изъять. Я, знаете, даже видел где-то в каких-то фемских пабликах пролетала реально существующая петиция о том, что вообще нахрена нам это все, давайте э, продвинем такую инициативу, чтобы вот мужик с 18 лет, как он только начинает работать, 70% его дохода ну, уходило любой рандомной бабе. Ну, то есть как какой-то баба-фонд, а женщинам, даже не работающим из этого баба-фонда, бы платили бы зарплату. Ну, просто потому что они очень хорошие, потому что они размножаются, потому что они феминистки, обижаются на жизнь или еще какие-то и еще вот одна инициатива разработать закон о поддержке детей которым соответствующие соответствии с действующим законодательством установлена выплата алиментов то есть детям этим уже платятся алименты если мама малоимущая то путин там еще 6000 добавляет в инициативе предлагается задолженность по алиментам получать в банке вот на должника оформлять кредит на соответствующую сумму прикиньте да вот будет здорово встряли вы на алименты попали там куда-нибудь в аварию в коме полгода пролежали у вас организовался долг вы выходите из комы и думаете блин, да лучше бы я не выходила что такое кредит на вас оформлен 2 миллиона рублей заплатить пожалуйста как хотите ну, с кредитами тут все намного проще, конечно. У нас была такая идея, как заплатить алименты, если у тебя долг там в 5 миллионов. Берешь кредиты во всех банках доступных, гасишь этот элементный долг, все, ты никому ничего не должен, потом объявляешь физическое банкротство. В принципе, нормальный выход. Банки тебе обязаны все это простить. Там процедуру физического банкротства проходишь. Но, естественно, часть вот этих кредитов ты тратишь на юрист, который объяснит, как тебе это все сделать. Но дело в том, что через физическое банкротство, вот именно, именно алиментные долги, они не прощаются. А банкам, пожалуйста, поэтому можно набрать, да, можно заплатить, и трава не расти потом, как эти банки там будут это все расхлебывать, не ваша проблема, вы банкрот. В общем, на все эти петиции зашкварные я даю ссылки в описании. Эти ссылки все ведут на сайт РОИ, Российской общественной инициативы, тот сайт, на который наше правительство обращает внимание. И рекомендую вам проголосовать против, потому что ну, куда, куда вот этот зашквар еще девать? Ну, надо все-таки немножко нашим женщинам поумерить пыл, немножечко сказать, что бабы, вы немножечко того, оборзили слегка. Вот. Мне будет здорово, если вот этим инициаторшам Прилетит, там у них уже там несколько тысяч голосов набрано, ну вот будет МД, такое все пришло, 25 тысяч голосов против, все, забудь, забудь обо всем, иди работай, иди устраивайся куда-нибудь в Сбербанк, ты же сама, ты же самостоятельная, ты же развелась, давай вперед, тебе же мужик не нужен, давай, в путь. Вот таким образом. Ну и напоминаю вам о том, что за нашу петицию по изменению семейного кодекса, по реформе семейного кодекса, желательно проголосовать «за». А еще желательнее в нее вчитаться и изучить. Ссылочка на эту петицию в описании. Обсуждение все в телеграм-канале, в телеграм-чате. Все это тоже есть в описании. Кто не, не знает, как лазить в описании, но знает, как лазить в комментарии, вам вот ссылочка будет прикреплена в закрепленном комментарии. Пожалуйста, все это смотрите, добавляйтесь в друзья в соцсетях, и заходите в этот телеграм-чат. Требуйте разъяснений, объяснений, админы и простые участники вам все расскажут, что там и как, если вы чего-то не поняли. Наши петиции, напоминаю, должны иметь путевку в жизнь, а вот этот зашквар, который создан чьими-то больными мозгами, должен остановиться. Ну, Если нет, тогда готовьтесь к женскому миру в котором 70% дохода вы будете отдавать любой рандомной бабе, и она вам за это ничего не будет должна.